И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Банан Волан, и я вам готов представить свой третий датапак под названием Vanilla Plus Items. Он добавляет просто много количества предметов, которые наделены особыми свойствами. Давайте приступать. Ну, а начнем мы с установки. Когда вы скачаете датапак, вы должны перейти в корневую папку Майнкрафта, найти папку Save э, найти ваш мир... И найти папку datapacks. Берете архив и перекидываете эту папку сюда. Далее заходите в мир и прописывайте команду reload. И вам высветится в чат то, что этот datapack успешно установлен. Его версия, название обновления, кто автор и с чьей помощью я его делал. Итак, первый предмет, который добавляет датапак, это поршневые ботинки. Крафтятся они вот таким вот образом. И они нам позволяют прыгать на два блока высоту. Причем с соответствующими звуками и частичками. Следующий предмет, который добавляет датапак, это слизневая кепка. Крафтится она вот таким вот образом. Берем ее, надеваем. А, да, кстати, э, все виды одежды, э, ну, брони, то есть, э, предметов вы можете комбинировать. Э, то есть, все будет работать прекрасно. И, соответственно, слизневая кепка позволяет нам э, присасываться, так сказать, к слизи, которая находится над вами. Вот, Правда, тут попочный вот такой вот эффект. Но э, в скором времени я выпущу патч, и э, это будет все пофиксено, не знаю, как правильно, поправьте меня в комментариях. А, следующий предмет, который добавляет пак, это магнитная кепка. А, и эта кепка нам позволяет притягиваться к железным блокам, вот таким вот образом, с соответствующими частичками. И когда мы а, будем находиться уже не под железным блоком, то мы все равно, так сказать, будем к нему притягиваться. Вот таким вот образом. А, это также работает на железных прутьях. Вот таким образом. А, и да, кстати, а, железный блок может находиться максимум, а, вроде как, в 5 блоков высоту от вас. И вы должны притягиваться вот таким образом. Итак, следующий предмет, который добавляет датапак Это огненный нагрудник угу. Как всегда, дождь вовремя Так, ну ничего, мы пропишем команду Итак, что нам позволяет делать этот нагрудник Соответственно, плавать в лаве и ходить по огню Но в лаве мы получим еще и эффект регенерации И от нас будут исходить вот такие вот частички вот такие вот дела. Следующий предмет, который добавляет датапак, это ноч... очки ночного видения. Надеваем, и вот у нас ночное зрение. Я думаю, доказывать вам не надо, так как вы и так все видите прекрасно. Следующий предмет, который добавляет датапак, это магические литры. Мы зажимаем shift и взлетаем вверх. Отпускаем shift. И начинаем падать. Вот таким вот образом. Итак, следующий предмет, который добавляет детапак, это шлем из сушения. И он будет наносить урон сущности в дистанции 8 блоков. Секунду, давайте я сделаю чуть потише звуки. Вот. Вот таким образом. Один житель уже умер. И вот второй. И если мы получим урон, то у нас исчезнет эта шапочка. Вот таким образом, друзья. А, следующий предмет, который добавляет этот датапак, это шлем а, редстоуна. А, что он делает? Если честно, я ничего не придумал. Что будет добавлять этот шлем? Просто он будет питать энергию редстоуна. А, то есть вам будет выдаваться эффект регенерации пятого уровня с соответствующими частичками вот мы поглощаем а, redstone вот таким вот образом а, итак следующий предмет который добавляет это пак это магический нагрудник крафтится он вот таким вот образом а, и если мы зажмем shift то а, все сущности в дистанции 8 блоков будут подсвечиваться вот и из нас также будут исходить такие частички. Также он добавляет э, два эффекта. Это сопротивление 3 и регенерация 2. А, следующий предмет, который добавляет датапак, это акваланг. А, на земле, то есть если вы не будете находиться в воде, вам будет добавляться эффект медлительности. Но находясь в воде, вам будет добавляться эффект скорости, а также водного дыхания. следующий предмет который добавляет этот пак это э, адская кирка крафтится она вот таким вот образом и она нам позволяет копать просто очень быстро вы такую скорость еще никогда не видели вот а также э, она зачарована на удачу поэтому вы будете добывать очень много руды Отстанет от меня зомбус вот мы даже с помощью этой кирки можем кого-то да, убивать. Вот таким вот образом. Кстати, у нас уже становится ночь. Но это не проблема, мы пропишем команду. Итак, следующие предметы, которые добавляет пак, это амулеты. Он добавляет всего 6 амулетов. И всего а, есть 3 категории. Давайте сейчас все их рассмотрим. Амулеты сил ног ставить в седьмой слот бара. То есть, вот эти два амулета, это амулеты сил ног. То есть, мы что-то будем либо бегать сильнее, либо прыгать. В зависимости от амулетов. Крафтятся они вот таким вот образом. Таким образом крафтится амулет скорости. А таким вот образом крафтится амулет прыжка. Надо поставить в седьмой слот эти амулеты. И мы можем вот таким способом давать себе какие-то положительные эффекты. Вот. Но комбинировать их нельзя так как мне кажется это будет слишком читерно а, также если мы переместим а, в седьмой слот ходбара а, прыжковый амулет то мы получим соответственно эффект прыгучести второго уровня но если мы оденем а, поршневые ботинки то мы сможем прыгать сразу же на четыре блока то есть а, эти два предмета совмещается воедино если а, эти два предмета давали лишь, по, э, лишь возможность прыгать в два блока высоту, то их комбинируя, мы получим, соответственно, прыж прыжок в четыре блока. Ё-моё, отстань, пожалуйста, от меня дождь. О, следующий амулет – это амулеты силы рук. Их надо ставить в восьмой слот э, хотбара. Крафтятся они вот таким вот образом. Это амулет силы, а это амулет спешки ставим восьмой слот и вот пожалуйста нам выдается эффект силы а если мы переместим эффект Ой, не эффект а амулет спешки то соответственно нам будет выдаваться спешка вот таким вот образом далее амулеты защиты ставить в 9 слот ход бара это уже у нас идут амулеты защиты крафтис они вот таким вот образом амулет регенерации а также амулет сопротивления. Почему я во всех амулетах использовал а, в крафте песок, точнее не песок, а почву душ, так как я думаю, она все в себя впитывает и имеет какие-то магические свойства. А, поэтому она и может, кстати, это... Поэтому она горит не а, желтым огнем обычным, а каким-то магическим синим. Итак, перемещаем в 9 слот, и э, нам в зависимости от амулета будут выдаваться эффекты. От амулета регенерации нам будет выдаваться эффект регенерации третьего уровня. А от амулета э, сопротивления нам будет выдаваться э, сопротивление 3 уровня. Вот таким вот образом. Ребят, ссылку на скачивание датапака я оставлю в описании, вы сможете его скачать, установить в себе мир и играть вместе с друзьями, наслаждаться таким вот датапаком. Надеюсь, он вам понравился, я над ним старался, писал его, ну не сказать, то, что я его быстро написал, но все-таки я над ним старался, я его долго оптимизировал и фиксил там баги. Так как там могли удаляться эффекты. Но а, после моей оптимизации, а, после моей проделанной работы, все работает теперь а, шикарно. А, с, следующих, а, в следующих версиях я буду добавлять в новые какие-то предметы, новые штуки. А, наверное, буду делать их как-то тематически. То есть. Эти предметы будут относиться к определенной тематике, другие к другой. Вот таким вот образом. И когда вы будете устанавливать обновление этого датапака, то у вас, когда вы пропишете команду, команду Reload, вот видите, у нас название обновления. Здесь я буду писать, какие у нас выпустились обновления. Так, интересно. Нормально. Одобряю. Ладно, ребят, ссылку на скачивание датапака я оставлю в описании. Также там ссылка на мой дискорд сервер, можете присоединяться и узнавать, что будет дальше. Также вы можете предлагать свои идеи в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Банан Вован. Всем удачи, всем пока.